Ностальгия. Чувство, возникающее при виде того или иного явления или объекта, с которым у человека связано прошлое, вызывающее теплые воспоминания, греющие душу. Как ни странно, мне нравится делать ностальгические обзоры, потому что это повод поиграть в старые, горячо любимые мной игры, вызывающие у меня то самое приятное чувство ностальгии, пусть даже некоторые из них являются странными объектами обожания. Всем привет, с вами Хэмилтон, и сегодня предлагаю вам ознакомиться с моим в побылому. по-былому. И в этот раз по игре Мадагаскар. Как можно было заметить по предыдущим роликам, я люблю делать долгие предисловия в своих роликах. Люблю рассказывать о своей любви или простой привязанности к объекту обзора, как это было с Человеком-пауком 2 и Total Overdose. Это видео исключением не будет, и в этот раз я считаю предисловие чем-то важным, хотя бы потому, что сегодняшний пациент откровенно детский. Делать обзор на детскую игру, особенно после Total Overdose, многие могут посчитать странным. И я также вхожу в эту касту людей. Ну, то есть серьезно. Кому в голову вообще взбредет серьез делать детальный обзор детской игры, кроме какого-нибудь условного стинта или Shadow BMX? Кому будет интересно слушать об игровой механике, сюжете и прочем стафе игры, направленной конкретно на детскую аудиторию? Я могу ответить строго за себя. И только то, что в рамках данного формата я обозреваю то, во что я лично играл в детстве и что мне тогда казалось интересным или неплохим, как было опять же со вторым Человеком-пауком или Total Overdose. А потому выбор проектов может скакать, как температура на градуснике человека с обостренной формой гриппа. Среди таких игр я могу выделить квесты по корпорации монстров из Кубиду, игру по мультфильму Урага и Копыта, Мадагаскар и еще несколько проектов, которые я вспомнить сейчас навряд ли смогу. И поэтому вполне возможно – что обзоры на подобной направленности на определенную аудиторию игры будут выходить. Во всяком случае, не так часто. Если вам будет неинтересно смотреть или читать этот обзор, текстовые версии которых я то и дело заливаю на стопгейм, то можете смело выключать ролик или закрывать вкладку с обзором. Я все прекрасно понимаю. Ну а теперь перейдем непосредственно к обзору игры. Итак. Мадагаскар является игрой по одноименному мультфильму, вышедшему в 2005 году, как и сама игра. Разработчиками выступили такие студии, как Binance Interactive, занимавшаяся портированием игры на ПК, и в основном студия Toys for Bob, которая разработала эту игру для PlayStation 2, Xbox и Nintendo GameCube. Кроме того, игра была портирована на Game Boy Advance и Nintendo DS-студии Vicarious Visions, ну и издавала все это безобразие Activision само собой. Представляет из себя игра Action Adventure от третьего лица, которая дает возможность ощутить себя в шкуре основных героев мультфильма а именно Льва Алекса, Зебры Марти, Гиппопотама Глории, Жирафа Мелмана и четырех поехавших боевых пингвинов, главным и играбельным из которых является Шкипер. Сюжет игры практически не отступает от мультфильма. Марти сбегает из зоопарка, его друзья идут его искать, в итоге ловят всех и перевозят в Африку. Однако, из-за пингвинов, контейнеры животными падают за борт, и все четверо оказываются на острове Мадагаскар, и встречают короля Джулиана, его помощника Мариса и вечно ноющего милаху Морта. И больше я о сюжетке ничего говорить не буду, потому что скачать мультфильм или посмотреть его онлайн сейчас не составляет особого труда. Тем более, он также хорош, даже спустя 13 лет. Как я уже сказал, в основном поиграть нам предстоит за Марти, Алекса, Глорию, Мелмана и Шкипера. Каждый персонаж, за исключением Шкипера, имеет определенные умения, которые он получает во время прохождения игры посредством собирания карточек умений во время прохождения определенной главы. У каждого персонажа их в основном по две, за исключением Марти, которому в ходе обучения достается такая необыкновенная способность, как наносить удар задними ногами. Не подходи, блин. Кроме этого, Марти способен ползать и делать рывок в воздухе посредством давного нажатия прыжка. У Глории все способности связаны с ее необъемной пятой точкой, с помощью которой она может сотрясать землю посредством падения и совершать мощный тычок задницы в сторону противника. Мелман способен крутиться как вертолет, что позволяет ему парить в воздухе, подниматься над паром, а также бить противника в своей головой, что наверняка болезненно ему воспринимается ввиду его характера. У Алекса же способностями являются двойной прыжок и когти, которые открываются на последней главе непосредственно перед битвой с боссом. И только шкипер является персонажем без карточек. Но не потому, что он и так крут сам по себе, но что указывают эти очевидные отсылки к Солид Снейку, а потому, что он по понятным причинам появляется в игре строго на одном уровне, а именно на корабле. Не сказал бы, что я этим глубоко опечален, просто немного обидно, что поиграть за пингвинов, по сути, можно только здесь и немного на первом уровне, когда пингвины взят рыбу и различные примочки у посетителей зоопарка. Управление в игре довольно понятное и интуитивное, стандартные клавиши для бега, прыжка, атаки и действий. И кроме того, что для меня стало небольшим открытием, потому что я в целом догадывался об этом, в игру можно спокойно играть из геймпада. И при этом не важно. Будет это геймпад от зеленых или синих, потому что раскладку можно спокойно настроить под свои нужды. Игра же представляет игроку короткое путешествие в 11 глав разной продолжительности, пересказывающее непосредственно события одноименного мультфильма с незначительными изменениями. Все они линейно расположены на местной карте, и открытие каждого уровня сопровождается подозрительно знакомым звуком. Помимо всего прочего, на карте расположены еще три мини-игры, о которых мы поговорим чуть позже и сувенирная лавка, где вы можете купить улучшения для героя, косметические предметы, а также открыть эти самые мини-игры и все, что к ним следует докупать. Валютой здесь служат обычные монеты, которые в количестве 100 штук заботливо раскиданы на каждом из уровней. Не то чтобы их собирательство было обязательным, как и покупка предметов в лавке. Но без некоторых предметов игра могла бы показаться неполной, как те же мини-игры или монета-магнит для более легкого собирательства этих самых монет. Сами уровни же довольно линейны, потому что представляют из себя в основном путешествие от точки А к точке Б, и несколько уровней является относительно большой по местным меркам локаций, по которым игрок может перемещаться за одного из четырех персонажей, которых можно сменить у специальных тотемов. Правда, таких уровней всего два, и во втором по понятным причинам отсутствует «Алекс» но это все равно и большое разнообразие, как по мне. И, само собой, на пути у героев будут встречаться разнообразные противники, будь то полицейские или живность острова Мадагаскар, которых очень удобно закидывать плодами манго, играя за Алекса. Кстати, именно из-за этой игры у меня в свое время развилась виртуальная арахнофобия. чего я ненавижу гигантских пауков в видеоиграх? Нет, ну вы просто посмотрите на размеры этих особей. Ваше место в клетке! Есть здесь и мини-игры, о которых я уже говорил. Представляют они собой те три закрытых уровня на карте, которые нужно открывать посредством покупки в сувенирной лавке. Почему нельзя было сделать так, чтобы они открывались по мере прохождения игры, и то, почему уровни не открываются тем же звуком, для нас станется загадкой. Этими мини-играми являются мини-гольф, шаффлборд и ритм-игра, где нужно вовремя нажимать соответствующую кнопку на клавиатуре и геймпаде. Ну и так как лично я считаю ритм игру слишком скучной, а мини-гольф довольно понятным и не требующим объяснений, то давайте перейдем к шаффлборду. Он представляет из себя игру, в которой два игрока будут управлять разными персонажами и стараться запустить свой, в данном случае, спасательный круг, дальше противника. Всего можно набрать до четырех очков, которые можно получить в специально отведенной для этого зоне. Сложнее всего набрать четвертое очко, кстати, потому что его зона располагается буквально на самом краю платформы, по которой игроки будут запускать спасательные круги. Цель игры, само собой, набрать наибольшее количество очков раньше своего соперника, а потому позволено пытаться столкнуть за борт круги противников, ну или потолкнуть свои подальше для набора большего количества очков. И в целом это довольно интересная игра для нескольких человек, как по мне. Кроме этих мини-игр на первых уровнях есть еще автоматы с классическими играми, копирующие танчики, галогу и... Даже не знаю, что это копирует, но она одна из моих любимых среди этих трех игр. Долго распинаться про эти игры нет смысла, потому что любители старых игр с Дэнди и Сеги и так разберутся, как собственные новички. И да, даже они интереснее той ритм игры, под которую вывели специальное место на карте. Лучше бы его заменили на эти классические игры с возможностью выбора между представленными играми и покупкой новых сувенирной лавки. Кроме всего прочего, есть в игре и откровенно спорные и ненужные моменты, которые разработчики либо забыли развить, либо просто забыли. Например, в первой главе у нас есть возможность собрать несколько шариков с гелем, после которых Марти будет говорить пищащим голосом, как человек, вдохнувший гелий из задушного шарика. Если я шлюпну достаточно этих шариков, я странных вещей! И кроме пищащего Марти, эти шарики не дают больше ничего. Не делают, чтобы все вокруг начинали говорить таким голосом во время игры, не чтобы сам Марти до конца игры говорил таким голосом, чем таким там даже близко не пахнет. Никогда больше не буду в тебе сомневаться. Только не надо напоминать мне эти слова. При игре за Глорию, например, нам постоянно нужно собирать какие-то перчики, которые ее ускоряют. Что эффективно только в гонках, а не как в обычных уровнях. Даже фича со сменой персонажей всего на двух уровнях также не доработана, как по мне. Потому что или вы делаете больше уровней с такой механикой, либо не делаете их вообще. При игре за Алекса, например, нам нужно будет прыгать через специальные кольца, и если мы перепрыгнем через все, нам дадут бонус введенного количества колец. И знаете, таких примеров можно было бы с десяток или того больше. Но на это не обращаешь внимания, потому что понимаешь, для какой аудитории разрабатывалась данная игра. И это даже как-то прощается, что ли. Что же до остальных деталей игры, таких как графика, музыка и озвучка, то с ними дела обстоят не так радужно, как могли бы. Графика для 2005 года выглядит дешево и не очень впечатляюще. Можете сами прогуглить игры этого года и сравнить графику. Музыкальное сопровождение среднее, как по мне, но опять же для детской игры вполне сносное. А вот озвучка... Помните, как я говорил в обзоре на Человека-паукаш, что там вполне сносная озвучка? Так вот... Видимо за один год 1С намеренно ухудшило качество локализируемых продуктов. И речь не о тексте нет, а именно о голосах, которыми говорит игра. Они просто дико режут уши и сделаны противно настолько, что хочется только из-за этого выключить игру и пойти смотреть сериалы в озвучке от колдфильма. Даже там голоса приятнее. вас понял? Ладно, парни, выдвигаемся! Но! Что до сюжета, то, как по мне, он вполне неплох. Да, он рассказывает все те же события, что были в фильме, пусть немного отстраненно, но это неплохо. И, как ни странно, на этом все. Мадагаскар является далеко не самым интересным продуктом. И уж точно не является той игрой, которую можно было бы скачать в порыве ностальгии. Потому что, как по мне, она является немного скучной. Я признаюсь, так и не прошел ее до конца, хоть мне и оставалось три главы. Потому что за все полтора часа, которые я наиграл в Мадагаскар, мне быстро приелся предлагаемый геймплей. И эта игра будет точно такой же для любого человека, старше 10-12 лет, кто наткнется на нее и захочет поиграть. Я уверен, что за эти полтора часа я мог бы пройти вообще всю игру, скипая внутриигровые кат-сцены на движке и не заморачиваясь над поиском монет и тратой их в сувенирной лавке. И увы, но это так. Мадагаскар это детская игра. А потому пусть только дети в нее играют, если захотят, конечно же. И поэтому я вполне поддерживаю оценку этой игры на метакритике. А посему мою оценку вы можете видеть на экране. Огромное спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк этому ролику, если он вам понравился или вы вообще его посмотрели. Пишите комментарии об этой игре здесь, на ютубе или на стопгейме. А также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выход следующего ролика. С вами был Хэмилтон, увидимся в следующий раз.